Если ты устанешь, Мэри, от романтики и песен, От волшебной виллы светлой, под стеной, которой сад, Мэри, я смогу поверить мне в жизнь твою чудесную. А вот представь, попутный ветер, ты пират, я пират. Мы поднимем флаги в небо на худых и длинных мачтах, На чернеющих полотнах обозначим черепа. Учисляя по омегам, мы найдем с тобой мрачный путь, Потерянных на волнах, на пустые берега. Вечерами будем дружно танцевать на вольном пире. Ром и Мэри разливая, будем пить на брудершафт. Будем пить из рюмок, кружек, биться в шутку на рапирах. Осознаешь, ты жива. И тебя не удержать ни богатством и ни клеткой. Даже если с позолотой. Ни шелками, ни камнями, ни одним морским узлом ты... Заманчивая лето с чистой, ласковой заботой, Награждающие явно, а не вымолены сном. А потом увидим остров, Обоясанный пьянящим ароматом рос огромных и роскошного вина. Остров обратится в рост длинных стрел во огне горящих. Мы не просто схватим город, мы сожжем его до тла. Вознесем свои заставы, замки, каменные стены, Коронации устроим Под громовый рык химер Трон поставим в черной зале И падут аборигены У дворца предлинную строну Королева и Соглашайся Слышишь мэри континенты континентов Подчинение Все моря и океаны Горы, небо, виноград Экзотические звери Все приказы исполнения Полюса, меридианы Твои возлюблены Очень приятно видеть всех, кто сегодня собрался. Мне крайне радостно, что вы проявили внимание к моему концерту. И я очень надеюсь, что всем понравится.